Привет! И снова Google, и снова эмоджи. Сколько раз уже говорила, что не работают эмоджи в тайтлах и сниппетах. Не работают. Не верите? А давайте посмотрим выдачу в одном из непростых для продвижения регионе Лос-Анджелес. Грузоперевозки в Л.А. Пусто. Аренда авто. Тоже пусто. Хотя запрос, как видим, конкурентный. Недвижимость в Л.А. Где хоть один смайлик, телефончик, стрелочка и прочее? А нету? Посмотрим фарму. Еще посмотрим. И еще. И еще. Тоже ничего. Вы хотя бы представляете, что такое продвинуть фарму в англоязычном сегменте? Везде ни одного эмоджи. Неужели вы думаете, что Сиошники, продвинувшие свои сайты в конкурентнейшем регионе мира, по совсем нелегким запросам настолько тупы, что не используют рабочую фишку? Но адептов секты, свидетелей и эмоджи, приносящих трафик, это не убеждает. И вот Джону Мюллеру в очередной раз пришлось отвечать на вопрос, можно ли эмоджи использовать в тегах title и description. Можно. Можно использовать. Использовать эмоджи где угодно, в тайтлах, метаописаниях или в основном контенте. Однако гарантии, что Google покажет их в результатах поиска, нет. Согласно последним исследованиям, Google переписывает большинство тегов title, но даже если поисковик и решит использовать исходный заголовок, это не значит, что он также покажет эмоджи. Миллер объяснил, что Google не отображает эмоджи, если они нарушают просмотр результатов поиска или делают снипет вводящим заблуждением. заблуждение. «Вы определенно можете использовать эмоджи в заголовках и описаниях страниц, однако мы не показываем все из них в серп, особенно если они нарушают результаты поиска. Например, если это вводит пользователей в заблуждение и тому подобное. Если вы хотите, чтобы эмоджи были в заголовках и описаниях, добавляйте. Если не хотите, это тоже ок. Но я не думаю, что это как-то вредит или помогает вашему SEO», — отметил Мюллер. Таким образом, эмоджи разрешены, но вероятность того, что Google их покажет, очень низкая. Преимуществ для SEO от их использования тоже нет. Так может, хватит тратить время на то, что не работает, и заняться действительно полезными вещами? Качественным контентом, качественным ссылочным. Ведь до сих пор еще никто не смог цифрами доказать, что эмоджи повышают CTR-выдача. Только слова, что стало больше трафика. А при попытке проверить это цифрами, моментально сливаются. Мол, времени сейчас у них нет, на всякую ерунду время у них есть, а убедиться, что это приносит пользу, нет. Ну да ладно, чем бы дитя не тешилось, лишь бы выдачи не спамило. Ну а вас, надеюсь, мы убедили. Остались вопросы? Задавайте их в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком, до встречи!